Последний, наверное, быстрее. Бомба установлена. <смех> О боже. О боже, тебе расклин. <laughs> Вообще знаете, жесть. <laughs> Чё, куда идем? Один, пошли один. О, даже не не Ой, блин, как Говно, они на первом этаже. Вова, -во. видишь какой ник у них на первом месте? Вижу. Система, Здесь... это кто-то мертвец. А, вот рядом. Фул хп у него. Фул весь фул. Еще один, еще один тромп. Тром прессай. Куда ты побежал? там они спиной стоит. квадрат сверки сейчас вылезли слева слева слева меня из справа слева справа блин Где он делся? слышь ты стрелок там бомбу не разминирует там не я смотрю все не успеет ну. Успей поебани туда же загрыса. Бомба взорвана. Победа за нами. бомбу одного из объектов. Раунд начался Бат, ты дебил, что я делаю? А на, на первом этаже. По два ми ми минимума. Мини еще один там, еще там же один минимум. Вот да помогите его, ну. Первый этаж. Команда противника разбита. Миссия выполнена. Один из объектов противника. Один раунд, Бомба осторожно, граната. Бомба установлена. Вверх. Угу. Вверх есть. Еб. Наверху и внизу. Фулку дал вообще жопу наверху. Где да, внизу. Тоже отряд врага? Победа за нами. Установите бомбу возле одного из объектов. Один. Раунд начался Бомба. взята. <звы> <звы> <звы> прикольно да полта отдыхай так точно Ой, ах ты сука рандомная инженер остался меня бесит да? инженер чуть резнуть да резнуть тебя наверху тебе классно спуска спустился Хорошо, Со объекты. мной кросс и мини единицы. Спасибо, Бомба бомба даже. Какая убкаю, как, как, мать! Как? Поддержка, поддержка, поддержка. Может, слей. Успела, Не успел, только это слей.